Всем привет! Меня зовут Евгений Воронюк. И в этом коротком видео я хочу вам рассказать, сколько можно создавать услуг на бирже фриланса Quark. Итак, я зашел в свои Quark. Вот сюда я зашел. У меня всего создано 104 и Из них 98 активных, 6 остановленных. Но есть одно НО. Вы, когда только прошли шли регистрацию на бирже фриланса Quork, вы можете создавать э, единоразово 20 Кворков. Э, э, то после того, как вы выполнили хотя бы один заказ, э, то вы сможете создавать бесконечное количество Кворков. Э, то сколько я рекомендую создавать вам Кворков? Э, я рекомендую создавать вам их, чем больше, тем лучше. Во-первых, о чем я имею в виду? Вот смотрите, допустим, вот есть тема копирайтинга, так, это очень обширная тема, на которой можно создать очень много кворков, вот допустим, смотрим мои, которые созданы у меня, да, вот допустим, описание разделов сайта, это у меня одна услуга, идем дальше, загортаем вниз, вниз вот еще текста строительной тематики отдельно к автомобильной отдельно и так далее и также что касается и ки переводов допустим да вот мы занимаемся переводами на 40 языков у меня по каждому языку сделан свой кворк своя услуга Таким образом, у меня набралось 98 кворков, и я получаю запросы на свои услуги каждый день с кем-то, мы договариваемся работать, с кем-то нет. Но есть постоянный поток заказов. Как правильно создавать кворк, я вам расскажу в следующем видео. Я вам покажу, как создавать кворк как можно заработать больше денег на какой-то услуге определенной. Поэтому ждите следующее видео, которое выйдет завтра. Если вам, к вам понравился ролик, нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал. Здесь вас ждет очень много всего интересного. Это С вами был Евгений Воронюк. Пока-пока.